Бианорд, ты меня называла, и сейчас о вот этой щипательной теме я работаю с автомобилистом, дорогие телезрители, и вы не поверите, что вместо привет я слышу, господи, Бианорд, и вместо пока это тоже слышу. И чтобы успокоить свою блондинистую автолюбительскую душу, Анастасия сегодня пригласила специалистов, которые наконец-то разведут тучи руками и проясняют нам ситуацию с Бионордом. Егор Фролов, руководитель общественного движения автовладельцев, и Егор Задереев, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики, координатор открытой лабораторной в Красноярске. Егор у нас сегодня. Да, здравствуйте. Добрый, здравствуйте. Ну, давайте, наверное, перейдем к первому вопросу. Действительно ли вреден Бионорд или он все-таки состоит из таких замечательных частиц, которые даже есть можно, как говорят в некоторых статьях. У нас э, специализированное предприятие, представитель с, э, с, э, пресс-службы в прошлом году сказал о том, что его можно и есть. И вот теперь у всех, у красноярцев возникает желание, чтобы нам это показали, как они это будут есть. А если с точки зрения биологии, я точно не могу сказать, но в любом случае, любая концентрация, если даже она является как в некой степени, так как там есть мочевина и удобрения для земли, но но любой садоводник вам скажет о том, что любая мочевина, она тоже должна быть в нужной пропорции. Если, как у нас сейчас это делают, когда скидывают на обочину всю эту кашу, естественно, она попадает на газон, и та концентрация, она ну, не может быть в такой степени. Это, по моему мнению, полезно. Если говорить про... Физи физические качества. То, когда имеется налет на автомобиле, ну, на сегодняшний момент я со своего автомобиля и, и сам не сметаю, никому не советую сметать снег полностью с автомобиля. Потому что щеткой, когда вы проводите, та тоненькая пленочка, образовавшаяся из-за реагента, она имеет мелкокристаллическую кристаллическую структуру, и вы таким образом лаковое свое покрытие стираете со с автомобиля. Именно по этой причине я в прошлом году поменял государственный номер с заднего на передний, то есть поменял местами, так как передний маленько подозносился. У меня, грубо говоря, за одну зиму стерся передний номер, хотя он был практически идеально новый. Это как раз говорит о том, что протирая номер для того, чтобы сотрудники ГИБДД лишний раз не останавливали, угу. я его стер до нуля. Егор, вы как считаете? Ну, любое вещество, в зависимости от концентрации, может быть либо вредным, либо полезным, либо нейтральным. В состав бионорда действительно примерно 85% это обычные соли натрия, это натрий хлор, калий хлор, соли магния. Если их ну, небольшую щепотку съесть, то ничего вредного для вас не будет. Но, как совершенно верно сказал Егор, все зависит от того, сколько бионорда и куда мы будем... Размещать. То есть даже обычная соль, если мы ее насыпем в большом количестве на почву, она приведет к тому, что, например, у нас не будет расти трава. Если этой соли будет мало... А тут как бы трава этого не заметит, поэтому здесь весь вопрос в технологии использования бионорда. Ну вот все кричат о том, что. Но, прежде да... чем задать вопрос, я хочу э, и гостям, и тебе mm -hmm. напомнить, что э, Сибирский федеральный университет проводил э, в прошлом году в конце э, анализ бионорда, который да, в конце сидит, декабря да, случилось на городские улицы и э, э, выяснили, что все таки вот этого ее меньше в нашем бионорде, и вот сейчас об этом расскажет нам э, доцент кафедры инженер систем зданий и сооружений, заместитель директора по учебно-методической работе Инженерно-строительного института Сибирского федерального университета Ольга Дубровская. Установлено, что те добавки, которые вводятся в состав Бионорда и должны служить антикоррозийными добавками, которые смягчают вред от хлорида, входящий в состав Бионорда, смягчают вред на автомобильный транспорт, ну, на металлы, да, на бетоны, на асфальтобетоновое покрытие дорог и, соответственно, на почву и биоцинозы прилегающих газонов и зеленых массивов значительно меньше, чем заявил производитель. Антикоррозийных добавок заяв... Появленных производителем должно быть 10 и более процентов, а по химическому составу, который мы проанализировали, их менее 1%. Соответственно, роль вот тех хлоридных компонентов значительно превышает негативное воздействие, ну, которое мы исследуем в лаборатории. На что могут они повлиять? Хлориды, как правило, влияют на бетонные сооружения, это бордюрные камни. Хлориды, как правило, влияют на асфальтовое покрытие, это дорожное покрытие. И, конечно же, хлориды оказывают негативное воздействие для засоления почв. Ну, ну вот то такое есть, мнение. Это да. Прям чуткий ответ уже с точки зрения химии проверили полностью. Действительно, если нам сказали о том, что там очень малое количество антикоррозийных добавок здесь четко было сказано, что отличается от того, что заявлял производитель, ну масса возмущений теперь появится у жителей города Красноярска тем более в прошлом году проводился круглый стол с представителями реагента, на что они были там прям четко так настроены, что сейчас их будут там жестко как-то оскорблять и унижать, когда я им сказал о том, что из-за использования реагента у нас в городе очень большая грязь, потому что в первую очередь его не убирают, и к примеру не в в конце прошлого года, ни в этом году ни разу не видел уборочную технику, которая хотя бы собирала снежный покров. Ведь по технологии сначала должно убрать снежный налет, затем покрыть ледяной налет и уже не более чем через три часа убрать. У нас этого никто не делает. У нас все скидывается просто на обочину, в связи с чем мы видим действительно разрушение бордюрного камня, причем не даже Серватинский перед этим круглым столом, он представитель кафедры по транспорту в СФУ сообщил о том, что при использовании таких реагентов здесь уже надо действительно пересматривать ГОСТ на бордюры, потому что тот бордюрный камень при взаимодействии с нынешним реагентом он просто ну, рассыпается уже в течение там, зимнего периода. Ну вот я бы хотела спросить, как раз-таки, вот и про технологию, и про качество. То есть и качество, и технология не та, или качество нормальное, а технология. Если, не та? Да, если мы говорим про результаты анализов СВУ, то можно предположить, что э, э, качество отвратительное. Но там и... немножко ситуация сложнее. Дело в том, что у производителя заявлен очень Широкий спектр по содержанию разных химических соединений. Поэтому э, из того, что показывают они в своих нормативах, трудно понять, что там должно быть. Mm -hmm. Мы тоже провели химический анализ. Мы сейчас у нас идет проект, на самом mm -hmm. деле, при поддержке Красноярского краевого фонда науки по исследованию влияния Бионорда на живые организмы. Мы, то есть мы сделали химанализ развернутый. И то, что мы обнаружили, оно вкладывается в те пределы, которые заявляют производители. У них может быть, там, варьировать содержание солей в процентах. Поэтому, в принципе, можно сказать, что, ну, вот, в целом, в среднем, что-то совпадает с тем, что они заявляют, но наши данные совпадают в целом с тем, что говорит СФУ. Да, то есть вот те добавки, те, как бы, присадки, которые должны снижать эффект хлоридов, они вот в районе одного процента варьируют, а все остальное это просто обычные соли. Ну Поэтому... вот Если это обычные соли, почему многие сетуют на то, что и рыба в Енисее стала плохая, что вроде бы Но как это попадает уже, это, это уже, конечно, это, это уже, конечно, такие большие страхи и ну, вот, фантазии. Рыбы стало в Енисее меньше, скорее всего, по другим причинам. Но не вот, а не так говорить... много еще было бионорда, чтобы Енисей засолился. Во-первых, автор во-вторых, Энисея – это а проточная река, поэтому весь Бионорд унесет в, в Карское море. Ну а если говорить об автомобилях и об обуви, ведь горожане тоже жалуются о том, что и производители, которые в Перми, если я не ошибаюсь, был произведен Бионорд, и вот они тоже говорят о том, что действительно кожа может портиться на сапогах. Вы замечали на себе? Ну, в первую очередь, так как Бионорд он имеет свойство таять снег и лед до минус 20 градусов, и в любом случае жидкая структура с солями, она лучше поступает, естественно, в вашу обувь, и естественно, связи с этим у нас и портится. Это мы говорим про бордюрный камень, что уж говорить про кожу. Появляются ожоги для собак, причем на круглом, на круглом столе они сказали, Но ну, если вам не нравится, что ваша собака обжигает ноги, наденьте ей сапоги. Ну, то есть вот для это меня и для жителя города Красноярска, у меня хоть нету животных, а, но для меня это является оскорблением, да, но ну, вы привезли свой реагент, вы производите авторский свой надзор, почему вы, а, к примеру, не заставляете тот же СТП а, соблюдать все технологии соблюдения для того, чтобы на вас не шла такая негативная реакция. На что они мне отвечали, что да, мы там все там контролируем, соблюдаем, хотя вот он вам химический анализ, вот он результат и тот негатив от жителей города Красноярска, когда столько грязи, больше всего еще возмущает. Наша администрация города делает все красиво, лампочки подсвечивают, мосты, скверы, парки. Но вот таким отношением к проезжей части, к горожанам, у нас, понимаете, у людей такое ощущение уже, так осеннее весенние хандрой уже круглый год мы болеем, потому что мы каждый день видим осень на улице или весну, да. когда грязь, вот эти лужи и все остальное. И в связи с чем вот эта вся красота, которую все остальное делает администрация для блага города и горожан, она, ну, несравнима с той грязью, которая сейчас существует у нас вот, что касаемо автомобилей, все-таки мы разобрались о том, что, скорее всего, какие-то повреждения, оно принесет от покрытию. Да. покрытию. Вот недавно... Администрация города сказала, хорошо, если вы хотите отказаться от бионорда, давайте угу. попробуем на недельку от, на него, от него отказаться и попробовать песчано-солевую смесь. Это... Я вас перебью, это, знаете, вот, да, уже не первый раз говорю, это ровно как и с выделенными полосами по выходным, это такая, ну, я не знаю, хорошие технологии в администрации работают, знаменитые на всю Россию, но предлагают администрации города такие вещи, это, вот, знаете, обмануха такая, что давайте мы сейчас побольше, с большим гравием насыпем этого песка на проезжей части, чтобы они летели в автомобили, чтобы все автовладельцы потом сказали, не, лучше давайте Бионордом. Но для нас, жителей города Красноярска, это не пройдет. Мы же визуально видим... Какой щебень начали сыпать на проспекте свободном, на пешеходном виадуке, на Вимбаума люди выкладывали, в руках держат булыжники и говорят, это вы что, специально нам сыпите для того, чтобы мы потом вам сказали, нет, давайте использовать реагент. Ну вот не канает такая тема, извиняюсь за грубость речи для жителей города Красноярска. Мы все прекрасно видим, все прекрасно понимаем, как нас хотят обмануть. Вот к чему я и как раз таки клонила, и вот к вам, как автолюбителям, такой вопрос. Вот когда как раз таки начали посыпать песчано-солевой смесью, заметили ли вы какие-то изменения? Не, Потому ну, тут... что, на мой взгляд, вот э, я как автолюбитель тоже, я заметила одно, что песчано-солевая смесь появилась, да, она с огромными камнями, возможно, mm -hmm. была. Но еще что я заметила, улицы перестали чистить, все было в снегу, Специально. ничего. Да, да мне, вот, мне сейчас, тоже. Так смотрите, сейчас при использовании реагента страдает еще дорожная безопасность не с точки зрения тормозного пути, а с точки зрения отсутствия разметки. То есть мы не видим разметку в этой грязи. Водители, ну вот я часто наблюдаю, водители, которые еще новички, они ориентируются на проезжей части и начинают плавать. То есть ты не, не знаешь, с какой стороны его объехать, для того, чтобы ну, совершить обгон, потому что ты не понимаешь, куда он сейчас поедет, он не ориентируется в пространстве, теряется в ночное время. Это ну, просто мрак. Плюс это все наносится на лобовое стекло. У меня вот стаж воз... вождения 19 лет, а, но сам факт, а, я-то я ориентироваться-ориентируюсь, а что делать новичкам? Угу. Егор, вы как ну, Во-первых, здесь... Говорить только Бионорд не очень корректно, нужно говорить в принципе о соли, да, агент, о соли содержащих да? смесях, то есть они могут быть разные. Когда мы сейчас говорим про песчано-гравино-солевую смесь, там тоже присутствует соль и эффект э -э -э во многом похожий. Во всем мире эта проблема стоит, больше всех, кстати, используют солевые смеси Соединенные Штаты Америки. И здесь я абсолютно согласен с Егором, самое главное это технология применения смеси неважно, о какой смеси мы будем говорить, закупить, ну, не знаю, Бионорд или не Бионорд, это, ну, не знаю, процентов 20 от того, что нужно сделать. Нужно иметь достаточное количество техники, которая будет убирать эти mm -hmm. дороги, нужно иметь четкие регламенты, нужно иметь дорожные службы, которые готовы выполнять этот регламент, и тогда, в принципе, даже может быть и, ну, не знаю, не с Бионордом, а с какой-то другой смесью, все будет гораздо лучше. Поэтому... Мы, бы, мы бы даже жители города Костюмска не заметили, ну, да, а если мы бы это мы, соблюдалось. Да, мы могли бы этого не заметить, если да. бы это было сделано не просто, вот мы купили или насыпали если бы это было спланировано с точки зрения управления ну как бы и содержания дорог так как это должно быть сделано поэтому здесь конечно вопросы во многом ну может быть какие-то вопросы к производителям могут быть там не знаю хватает корзины добавки не хватает это уже такой такой довольно Внутренний технический вопрос, вопрос да. да а вот как с этим реагентом обращаться вот это уже вопрос, вопрос конечно к властям города и здесь они должны как бы либо mm -hmm. соблюдать ну либо не знаю либо Находить тех, кто может это соблюдать. А как вот раньше было до всех этих ну, смесей и хлорсодержащих содержащий и ну? многие водители, да. которые имеют большой стаж, они говорят о том, что хоть и раньше принимали, применяли песчано-солевую смесь, а, даже и откидывали к обочине, потом там, в середине зимы все это собирали грейдерами и, вы, и вывозили. Сам факт, когда использовали просто песчано-солевую смесь, а, в такой гололедный период таяния, заморозки, Впоследствии дорога вымораживалась, и в городе Красноярске были чистые дороги с нормальным покрытием. У меня был один раз опыт, это, наверное, в году 2012-м я проездил всю зиму на летней резине, потому что денег не было поменять. Но тогда применялась песчано-солевая смесь. Я подождал вот этот период, когда пройдут гололеды, гололедицы, и впоследствии я спокойно ездил на летней резине. Сейчас, ну, при таком покрытии, когда этот реагент, такое ощущение, растворяется уже с тем снегом, сколько его выпало, а так как его не убирают, такое ощущение, у него становится уже не та реакция, покрывается тоненькой корочкой льда проезжая часть, ты едешь вроде асфальта, на самом деле ты едешь по льду. Вот у нас губернатор Красноярского края недавно высказался тоже по поводу Беонорда. Он э, все-таки поддержал народ и сказал, да, действительно, если народ сетует, то нужно э, все-таки да, да. какие-то принимать меры. Так вот вопрос в том, э, пытаются ли они как-то э, просто создать видимость поддержки, или все-таки они сами понимают, что есть где-то какие-то недоработки в технологии, в той же самой, как вот Егор говорил. Ну вот здесь, наверное, по крайней мере, мне сложно сказать, я думаю, понимать, что они там думают, понимать они должны. Тот же самый производитель Бионорда очень четко говорит в инструкции, как этот Бионор должен применяться. Он публичный, да, публичный, да, да то есть это и неоднократно mm -hmm. говорит. И я думаю, в целом всем понятно, что если с дороги не убирать снег и к этому снегу добавить соль, то ничего хорошего из этого не получится, даже просто из здравого смысла, потому что получится каша, которая потом прилипнет к ногам, к машине, кому угодно, и еще больше, может быть, создаст аварийную обстановку, потому что любая солесодержащая смесь, если мы уходим за минус 30, хорошо, что у нас их в этом году не так много, но она все равно замерзнет. И это будет тогда еще и условно говоря, неровности на дороге, которые еще больше создадут какие-нибудь аварийные ситуации. Поэтому еще раз повторяем, вопросы к властям и к технологии уборки после применения любой смеси или реагента, который нужен для того, чтобы дорога была не скользкой. Просто вопрос все равно остается в подвешенном состоянии, потому что вот в Москве тоже применяли Бионорт, но отказались от него. И вот потому что воздух загрязнялся и какие-то реактивы даже нашли там, что очень вредно. То есть все-таки... уверен, что Москва отказалась, мне кажется. Ну, в каких-то частях, да, они отказались. Я тоже это слышал. Но сам факт, в Москве и улицы вымывают, а не так, как да. у нас там бюджеты совсем другие. А если говорить вообще про бюджетные средства города Красноярска, то вот буквально тут на днях один из депутатов Красноярского городского совета опубликовал, что мы приобретаем Бионорд не у самой компании, а через подрядную организацию, которая находится в городе Красноярске, которая дружественная городу Красноярска. А второй депутат заметил о том, что э, приобреталась цена даже на 15-20 э, дороже, чем в общем публичном пространстве на самом сайте, не учитывая э, плюс на объем скидок, то есть если мы говорим, насколько дороже, то это на 20 миллионов э, рублей дороже при, было приобретено в прошлом году. Если учитывать еще 10-15% скидки при том объеме, то есть порядка 30-40 миллионов рублей в прошлом году были выкинуты на ветер администрации города, а может быть кому-то легли в карман. Вот тебе и Бианворд.